Эта девушка Виктория, она стала партнером, она сейчас расскажет, откуда она и почему она приняла решение развиваться в ТЛС. Вика, включи микрофон. Все меня слышат? Алло. Слышно, да, хорошо. Да, да, да слышно. Еще раз всем доброе утро. Меня зовут Виктория, мне 24 года, я из Первомайского района. Итак, почему я пришла э, именно в этот бизнес? Думала, почему, чтобы поменять свою жизнь? Э, довольно... Я несколько лет искала себя, но это произошло в моей жизни, так сказать. Эм, э, я вышла замуж, родила ребенка, сейчас сижу в декрете. Э, поняла, что сидя в декрете, мне стало скучно, я захотела что-то начать новое. И вот недавно мне моя подружка Ирина Борисенко решила посоветовать... Давайте попробую. И вот... Так сказать, я в этом новичок, каждый день вот смотрю на людей, которые добились многих результатов, меня почитают, и, знаете, это так мотивирует, что вот хочется через несколько лет сидеть и уже кому-то другому рассказывать свои результаты. Так же, как сегодня мы да. Спасибо, Виктория. Спасибо вам. Спасибо. Это Полина комментирует, да? Или кто-то еще у Виктории, может Нет, это новый, новый какой-то обитатель маленький. Здесь. Это у Виктории, наверное. Маленький лайк. Да, да, да. Кто у нас еще сегодня впервые? Давайте. Виктория, мы вас поздравляем от всей команды, от всей компании, желаем вам реализовать все ваши поставленные цели. Вот see, все реально. Вот у вас мега спонсоры и Ирина и Александр, вам просто повезло. Вы выиграли лотерейный билет стоимостью столько сколько да -да. стоимостью без ограничений. 100%. Говорю, да, TLC это тот лотерейный билет, о котором многие даже не мечтают. Давайте, если есть новички или нет уже, возьмите Есть один. Давайте, что вы, вы, откуда? Эм, меня зовут Далер, мне 16 с половиной лет. Эм, мне подписала ВИЭЛ через моего папы. Э, э, что еще? Я не знаю, что сказать. Ну все, дальше э, понятно. Уже. Я занимаюсь э, как зарабатывать деньги, учусь, читаю книги, развиваюсь всегда, работаю. Э, и все. пока что. А из какого города ты, Далер? Я из Израиля. Окей. Город, город спрашивает. А, uh Ришон -huh. Столица, столица МЛМ Израиля. Да, Спасибо. Батьям, ты рядом, Ришон тоже. Да, слушай, я вот э, говорю, в 16 лет узнать о сетевом маркетинге, это большое счастье. мы да. вот. ну, поздравляем, Далер, э, тебя... В 19 лет будешь уже амбассадором компании TLC. Еще у нас есть новички кто-то, ребят? Ну, если нету, если вы стесняетесь, может, сказать, то мы вас все равно поздравляем. Вот желаем вам реализовать свои цели, заработать много денег, помочь людям, получить результаты по продукту, ну, и того, чего вы себе желаете. Ну, раз все, Вы знаете, что у нас, э, пятница, у нас две, э, ну, две такие вещи, когда я пришел в Тельце и узнал, что первое, что у нас мы не спим в ночь с четверга на пятницу, и в пятницу у нас веселая пятница. Так вот, ночь, э, которая прошла с четверга на пятницу, мы не спали, многие не спали, а веселая пятница, к ней нужно познакомиться, э, подготовиться, и будет сегодня очень много призов, подарков, акций, ну и так далее. И давайте начнем с поздравления. Вы же любите поздравления, да? Что? Давайте, э, я вот хотел бы, знаете, как сделать, чтобы... Э, или давайте я скажу. Авеля, ты с нами? Уже? Да, уже, с нами. А, уже с нами. Ну хорошо. У нас вчера есть несколько рангов, закрыли ребята. Первые... У нас закрыл ранг менеджера Вячеслав Невежин. Есть такой? Здесь Город такой. Израиль. Слава, Я наверняка... наверняка весь Израиль вчера праздновал, танцевал всю ночь. Своим статусом поздравляли тебя. Я, как и каждый здесь партнер от всей души, поздравляю тебя. Ранг менеджера – это тот ранг, о котором многие мечтают и ну, к чему нужно стремиться, вот, это очень круто, а дальше все просто, ты узнал, кто такой менеджер, дальше нужно создавать просто менеджера и все. Поэтому у нас по традиции, когда человек закрывает статус, он э, коротко рассказывает свою историю, откуда он, как пришел и как достиг менеджера. И у нас, кстати, сегодня не один менеджер, поэтому готовьтесь, будем поздравлять, сегодня день поздравлений, Давай, Слава, с тебя начнем. Ну, я, я приехал, во-первых, в Израиль в 99 году. По, по своей основной специальности я учитель трудового обучения. Поработал в техникумах, в школах, в тюрьме даже поработал на малолетке чуть-чуть совсем. Опыт разносторонний. В MLM, MLM бизнесе никогда не занимался. В общем-то, я слышал там так, как о страшном сне. В основном познакомился с ним здесь уже в Израиле в 2005 году. Собственно говоря, занимаюсь перевозками. Сейчас моя профессия и мой основной бизнес – это перевозки. Но уже, я говорю основной, уже, скажем так, я занимаюсь TLC больше, чем перевозками, наверное, в процентном соотношении 70 на 30. Вот, значит, работал в компании GNS, являлся сотрудником, там добился каких-то результатов, в общем-то, определенных в том плане школу прошел хорошую, то есть в плане умение работать с какими-то средствами, с компьютером, с людьми, взаимодействовать, не бояться подходить к людям, разговаривать, решать вопросы, как говорится, на месте. Вот. И поскольку мы туда командой работали, вот у меня сосед Акива, не повезло, он живет надо мной, и у нас в системе, я все время под ним. Он у меня на втором этаже живет, и я все время на полшашка под ним, я первый. Там он был, меня привел, здесь вот тут он в Телсипе пришел, и предложил мне тоже присоединиться. И мы с Ивелем практически в одно время, долго не решая, а зная, что, что команда это важно, что хорошая точка, мы стартанули. И вот, собственно говоря, результат менеджер, э, кем у нас директор, это вот результат работы меньше, чем двух недель. Потому что, ну, где-то мы зашли в начале месяца, я 1 мая зашел, сегодня 28, то есть за месяц это неплохой результат. То есть, это в доказательстве тому, что если человек хочет. Он может, собственно говоря, стать кем угодно даже за короткое время. А уж там за полгода это сам Бог велел добежать, как говорится, не ненапрягающий называется, легкой, легкой пробежкой. Тем более шикарная команда здесь, шикарная. Я вот сегодня приглашал нескольких людей. Иногда люди маненько побаиваются. Я даже людей, которые не говорят на русском, приглашаю. Я говорю, ты сиди, не понимай ничего, я тебя потом переведу. Ты посмотри, какая обстановка, это называется Авера как люди общаются, открытые, делятся историями, показывают свои бэк-офисы. Где ты такое найдешь? Это очень важно, что есть открытость, и люди действительно и зарабатывают, и остаются людьми. Потому что, честно говоря, бизнес, он не всегда связан, связан с человечностью. За бабками иногда люди не видят людей. Я занимаюсь перевозками, это достаточно жесткий бизнес. Но даже у нас есть группа, где вот люди помогают, меняются работами. А у нас вообще без команды-то никто. То есть... Короля делает свита. Если я стал менеджером, значит кто-то внизу попахал, заплатил, помог, сделал. Поэтому это не моя заслуга, это заслуга по-любому. Но в нашем случае у нас еще и верха работают так, что внизам еще надо, как говорится, учиться, учиться, учиться. Поэтому те, кто хотят привести кого-то и сидеть, смотреть, как они пашут, они очень быстро поймут, что это не работает. Поэтому ты должен быть в любом статусе, кем бы то ни был, амбассадор и выше амбассадора там богом. Работать нам всегда, как будто ты только пришел. Вот этот голод, что все время тебе мало, не денег, а именно ты развиваешь свой, как говорится, IQ. Вот это самое главное. И вот я вижу, как здесь люди меняются буквально. Вот Кто за две недели, кто за месяц, за полгода. Люди тоже пришли, причем первый раз тоже в Они не были в других компаниях, это другие люди уже. Это люди, которых можно забрать деньги, но они быстро заработают, потому что у них есть две вещи, которых не забрать. Опыт, желание, любовь к этому делу и так далее. Ну вот примерно, чтобы не затягивать это дело, могу рассказывать долго то, что я хотел сказать. Всем благодарен. Статус этот меня никак не, не поднимает, не делает меня каким-то богом. Это просто приятно, что это как бы итог работы, но это говорит о том, что надо работать еще больше и более упорно и развиваться. Благодарю, Слава. Поднимаю кружку кофе TLC за твой дальнейший успех. Менеджер – это очень круто. <как> вот. Теперь задача создавать менеджеров, да и все. Все очень просто. Саш, спасибо тебе огромное отдельно о работе твоей команды, конкретно тебя. Ты всегда на передовой. И вот я, я знаю, что хвалить себя неудобно. Иногда приходится, но Саша такой теневой кардинал. Он Паша, по-моему, больше всех. Я иногда еще удивляюсь, когда он успевает делать блоги еще в 12 ночи, выставлять интересные ролики в YouTube и тут, и там, и приезжать на такие расстояния 320 километров до Киева. Поэтому, ребята, это вот нам повезло точно с нашим, с нашим президентом, так сказать, в нашей, в, нашей, в нашей отрасли. Ну, а остальные, как бы, у нас ребята все тоже, в принципе, все потенциальные, и поэтому, собственно говоря, когда мы говорим, кого-то возносим, это именно за работу, не за то, что там кто-то сидит выше получает больше денег, потому что по работе, по делам судят людей. И все вы здесь... Половина из вас и больше фактически лидера. Кто скажет, что он лидер, он уже лидер прямо сейчас, даже если у него ноль в кошельке и нет опыта. Как вы себя нарисуете, так и будете жить. Да, спасибо, Слава. Я очень рад, горд, что ты есть такой в нашей команде. Так что... Спасибо, Игорь. Да. Это только начало. Ну что, переходим дальше. У нас есть еще кто менеджера закрыл? Авиэль, по-моему, закрыл менеджера. Нет, нет, АВЕЛЬ не закрыл менеджера. А есть кто менеджера закрыл? Если есть, возьмите микрофон, если нету, то настройтесь эту неделю закрыть менеджера. Я знаю точно, что Вель закрыл менеджера, а потом у него так поперло, что он не мог остановиться до утра. Вот. и я хочу поздравить, ну, я буду поздравлять, я думаю, вы не против. Во-первых, я поздравляю Славу и спонсора твоего, Акиву, человек, который показал тебе компанию, привел, и я считаю, это ваша совместная работа командная. Я хочу поздравить у нас э, Авиэль э, Станкевич, э, закрыл ранг директора. Э, я ну, не успел ночью сделать флайер, вот, то, что я хотел, я не успел просто сделать, потому что не я их делаю. Но я от всей души поздравляю Авиэля, Директор – это уже крутой ранг. Это ну, следующая ступенька. И, Авель, тебе слово. Ты расскажи о себе, расскажи, как ты это сделал. Многие Здесь много новичков, даже люди не менеджеры, не директора, и им очень... Э Приятно будет послушать, вот как это все происходит, какие-то директора, зам -директор, директор, генеральный директор. Объясни простым человеческим языком, мы послушаем. Я думаю, что историю свою, во-первых, спасибо за поздравление, я думаю, что историю свою не надо рассказывать, она есть в записи, ее уже все слышали. Я пришел в этот бизнес три недели назад, сейчас началась четвертая неделя, как я в этом бизнесе, и привел меня сюда Акива. Я на самом деле ничего не хотел, потому что мне уже этот сетевой маркетинг вот где сидит, 28 лет, из которых 15 лет я занимался совокупно сетевым маркетингом, думаю, все уже, хватит. Единственная, по-моему, была компания, в которой я зарабатывал деньги, ее уже нет на рынке, ее перекупила Джанес, и думал, все. И как бы повалился, сказал, если будет у меня если Богу нужно, чтобы я что-то зарабатывал вообще в сетевом маркетинге, пускай у меня спонсор будет верующий. А такого еще ни разу не было, чтобы у меня был верующий спонсор. И проходит буквально, наверное, не знаю, месяц, может, чуть больше. Э... Акива говорит, вот тут есть парень, который я нашел его, говорит, давай вот он будет. Я буду с ним работать. Ну, ладно. Если Акива как бы посоветовал, надо посмотреть. Посмотрел. И что-то как-то загорелся этим делом. Я говорю, давай, ладно, ссылку присылай. Зарегистрировался. Э, и вот, э, как бы, познакомился лично с Сашей. И все, и, и понеслось. Э, значит, э, зарабатывали деньги. У меня три аккаунта. На всех трех аккаунтах мы вчера посчитали совокупно, там, около 1200 долларов чистого дохода за три недели. И, опять же, как бы, я говорю, что это был вот Самый успешный опыт за последние, будем так говорить, 10 лет, когда я, да, 10 лет, когда я занимался опять сетевым маркетингом. Как я закрыл? Ну, я понял, что на самом деле что-то возможно. Все возможно верующему. И я, значит, позвонил всем своим всей своей команде, не многочисленных дистрибьюторов. У меня их сейчас немного, потому что больше, большая часть людей у меня клиенты. Потому что написано, что это вот в правилах компании, что нужно раздавать 10 пробников, приводить 5 клиентов к 2 дистрибьютора. Я так хотел. На каждые 2 дистрибьютора 5 клиентов. И я им обзвонил вот, небольшой команде дистрибьюторов и сказал, ребята, нужно помочь э, Акиве закрыть э, какой-нибудь большой ранг, например, директор. Ну и мне заодно... Что я буду? Он не директор, если он директор. И нужно для этого вот сделать такой заказ, который вы сможете потянуть, а нам он поможет с точки зрения баллов. И есть уникальное предложение. Сейчас есть акция, где можно купить продукт, который так как мы заказывали его за 200 долларов, а тут он по 100. И если мы его купим, каждый столько, сколько может, тогда мы все поможем закрыть все бранды. И... Люди открыли. я вчера полдня ездил здесь, собирал деньги. Потом стоял в очереди на почте, эти деньги вкладывал на карточку. И в результате вчера все получилось так, как получилось. В 4 часа 20 минут утра я обновил страницу, там было написано, что мой текущий ранг, директор. А спонсор обновил свою, у него тоже хороший ранг сейчас об этом, наверное, расскажет. И я хочу поблагодарить Сашу и Акиву, которые вот до 4 часов 20 минут утра сидели и помогали, и рассказывали, где, чего там должно обновиться, какая там… -то... Ну, активность у меня как раз уже на национального директора, да, из-за клиентов получилось. А вот обороты пока еще на, на директора, но это на самом деле очень круто, потому что ты открываешь свою комиссию, там у тебя и 12% по бинару. И 50% мейчинг бонус. И, и за то, и за это. Короче, вот такая вот простыня доходов. И все это круто, на самом деле, все за одну ночь. Поэтому стремитесь к большему. Джианшин, на самом деле, рассчитывал закрыть менеджера. Но так получилось, что по инерции закрыл уже и директора. И я такой, кстати, единственный сегодня ночью. Спасибо. Браво, поздравляем. Поздравляем вас. Браво, поздравляем вас. Браво. Спасибо. В 4.20 утра, знаешь, как-то ребенок рождается, в 4.20 с весом, да. с ростом 2.05, с весом в деньгах килотом 200. Ну да. Давай, Виль, я поздравляю и благодарю Бога, что ты в нашей команде, что вообще вся дружная израильская команда увидела эту возможность. Вот, так что дружно поздравляем. Я знаю, что это только начало, то есть мы только разобрали в 4 часа маркетинг, за что платят, какие мейчинг-бонусы, как растет бинар. Вот. Если у лучше, нас... всего, лучше всего, просишь, что я перебиваю, лучше всего сетевой маркетинг изучается именно по чекам. Получил чек, открыл распечатку и начал участвовать, что получили. Так понимаешь, откуда какие проценты, как машину водить. Пока за руль не сядешь, теорию не поймешь, поэтому здесь то же самое. Ну, слава богу за все, конечно. Можешь спросить пару вопросов? А кто это? Это Далек. Конечно, долет. давай эм, Я здесь по, по, по делу, написал... по делу, по делу Да, только. да, да, да. да. Эм, я написал себе здесь пару вопросов, которые эм, я должен знать их, чтобы, эм, чтобы помогать другим людям понять, что это и понимаете? Эм, у меня здесь шесть вопросов. О, давай, подожди, Далер, давай сделаем так, их много, давай сейчас у нас еще, еще есть поздравления, сейчас мы поздравим и потом ответим на все вопросы, хорошо? Ну, а лучше, а хорошо, лучше хорошо. всего лучше всего в конце, да, когда на вопросы вы им отвечаете, тогда? Ну да, да. Хорошо. Потому что и, должно быть в конце появиться очень много вопросов. Кстати, вот впервые, когда вот мы проводим кофе, человек говорит, слушай, у меня есть вопросы, хочу спросить. Это очень круто, когда есть вопросы. Вот. Ну я. Вы знаете, что происходит, когда внизу люди растут э, в статусах, делают товарооборот, делают G5, закрывают менеджер директоров. Вы знаете, да, что происходит? Что автоматически наставник этих ребят тоже закрывает э, карьерную лестницу. Я, пользуюсь случаем, э, хочу поздравить Акиву э, Мазор с закрытием ранга восходящей звезды. Вот такие вау. Да. Вау, ничего себе, круто, поздравляем. поздравляем. У -у -у. поздравляем. Давай, тебе микрофон. Случай. Пишите, ручки есть у вас и бумаги, пишите. Кто сдается, никогда не побеждает. А кто побеждает, никогда не сдается. Самое главное. Вот. Я хочу поблагодарить Сашу, вот Бог нам послал этого человека. Сашка, куда ты удрал? Я хочу mm. видеть тебя, он, он свалил у меня вот с камеры. Где то такого найдешь, что без официоза можно Сашка назвать? Я не дам даже картинки его удрать от меня. По имени, по отчеству и почаще. Да. Там. Вторую фразу, которую я советую вам записать и смотреть на нее почаще. Успех любит скорость, дорогие друзья. То, что можно сделать час за месяц, потом люди будут делать 10 лет. Нам повезло просто. Мы в правильное время на правильном месте находимся. Тот, все, кто здесь, это благословленные люди, которых Бог любит, чтобы вы знали. Аминь. Любимцы Бога. Вот. И третье, вот то, что я получил тип, как добавочку от Саши, просить у Бога. Тип по-русски, тип по-русски по это совет. Совет. Просите у Бога, чтобы он вам выслал людей более качественных, чем вы. В вашу организацию, в ваш бизнес. Это точно. И я могу здесь рассказывать свою историю несколько часов, но это мы будем использовать в, другом, в другие времена. Сейчас э, я, во-первых, хочу поблагодарить мою команду колоссальную э, и Сашу э, за общие усилия. Вы знаете, сколько это один и еще один? Адлер, ты знаешь, что такое, сколько это один и еще один? А? Нет, нет, нет. Один и еще один это вроде бы два, но это неправда. Если это синергически, один и еще один, это 11. Мы ставим их один рядом с другим. Правильно. Вот, так мы были даже больше, чем 11 в эту ночь. Был Саша, был Авель, я был, Юра, Слава, наверное, тоже не спал. Это называется синергия, когда общая сила гораздо больше, чем каждая из нас, из нас единица. Поэтому очень важно работать в команду, из команды, учиться и обучать. Есть духовный закон, который говорит, то, что ты должен, хочешь получить от Бога, ты должен давать другим, кто хочет получить любовь, должен давать любовь, кто хочет получить Деньги, должен давать деньги. Кто хочет получить успех, должен давать другим людям успех. И вот, э -э -э -э -э Сашенька, правда, ты, опять тебя не видно, но действительно, мы, мы как вся команда, мы тебя благодарим с глубины нашей души. И будем надеяться, что мы будем свести дальше и продвигаться массивно вперед. Потому что в Библии у нас написано Кеми Цион Ти Цету Рабы Два Радунаем Иерусалим. Абель, переведи, пожалуйста. Микрофон. Так сам переводи. Микрофон, Абель. Из, из Библии. Из, из, из Сиона выйдет Тора, и Слово Божие из Иерусалима. Говорят, что из Сиона, это Иерусалим фактически, у него есть много имен этого города. Да, выйдет Библия. И Божьи, вещи, э, э, слова, Божьи слова на весь мир выйдут тоже из Иерусалима. Вот мы на Святой Земле живем, нам повезло. И мы благословляем всех, кто здесь находится, и желаем им колоссального успеха, много счастья в жизни. И веселая работа и самое главное, заниматься тем, что любишь, и любить то, что ты делаешь, и все происходит. Удачи всем, дорогие друзья. Спасибо. Спасибо, поздравляем вас и принимаем благословения. А еле остаюсь здесь еще. Да. Ну что, друзья, можем еще дальше продолжать. Вы знаете, что еще есть ранги высшие. Мне уже неудобно. А я окажусь там, я еще даже об этом не знаю. Вот так как произошло ночью. Я пришел закрыть директора, а вдруг оказался звезда. Даже и не знал, что такое может произойти. Да, единственное, что мы сделали, э, ну, как, ну, говорит, старт, вот мы запустили старт, ну, дали э, толчок. толчок, и как бы это, как называется, дальше идет, по инерции все полетело, да, вперед. Единственное, нужно было этот, поставить круиз-контроль, уже сделать активность на 80 баллов. И когда, вот смотри, э, Акива, я хотел бы, ну, вот когда мы изучали маркетинг, мы сидели, мы сделали товарооборот и доделали активность на 80 баллов, тот, кто закрывает подходящую звезду, уже нужно, э, ну, и директора, да? да, на 80 баллов нужна активность, директор уже не 40, а 80 баллов, и Авиэль и Акива сделали активность, и ждали маркетинг. Сколько же денег придет? И вот э, в ранге менеджер было порядка 400 долларов. Да? А восходящая звезда сколько? Аки, вот? и, и, шли, шли, шли. Шли, я получил там 700 с то Это уже было 780. Еще 200 было внутри. Там 200 за ранге получил только. Сразу 100. автоматически зашло 200 долларов за ранг. Восходящая звезда это 800 долларов за неделю. Да. Вот я считаю, что это достойно. И многие люди, которые приходят в сетевой маркетинг за деньгами, они действительно здесь есть. Многие люди, которые, вот как Акива, у него громадный опыт, Авиэль, вот, были в сетевом маркетинге много-много лет. Но вот Авиэль сказал, что была такая компания. Я и скажу, Монави, все знают, что... Авель рассказывал, что маркетинг подобный, продукты тоже хорошие, но, к сожалению, бывает, что компанию покупают, они соединяются с другой, ну, другая политика и так далее. И многим людям в сетевом маркетинге, кто 5, 10, 20, 30 лет, не получается выйти на такие вот доходы, которых пришли в TLC люди 2-3 месяца, и уже вот и Слава, и Авель, и Акива уже заработали до 1000 долларов в первый месяц. Там, кто больше, кто меньше. там, И я считаю, за неделю это очень крутой результат. Многие работают в других компаниях, по 20 лет не могут выйти на такие доходы. А мы здесь только э, планируем стратегию, тактику, э, исследуем, испытываем, проверяем, как это все работает, как кнопки работают в бэк-офисе, как подписывать, как работает мейчинг-бонус, ну, то есть разбираемся, а компания уже платит деньги. И я хочу мягко, плавно перейти к новой неделе. Я поздравляю вот, ну, сегодня Славу, Абиэля, Акиву, и хочу сказать, что вчера был праздник, мы попраздновали, сколько? А сегодня новая неделя рабочая в TLC. С пятницу по пятницу мы все стали на старт и Сегодня новая игра, новая, э, новый этап. Неделя впереди, и каждый может э, увеличить свои ранги, повысить ранги, увеличить свои доходы. Делаем то же самое, что мы делали с прошлой пятницы по пятницу. Единственное, что у нас э, так придумали Джеки Джон, чтобы э, когда заканчивается тяжелая неделя, чтобы она была легкая в пятницу и была веселая пятница. Сегодня вечером... В 21.00 на Фейсбуке будет прямой эфир. Будет объявлена какая акция, какой продукт. И вечером в 22.00 будет э, ну, акция на продукт. В бэк-офисах появится продукт. Это может быть нутроберст, может быть кофе один плюс один И нужно подготовить клиентов. Ну, я рекомендую подготовить клиентов. Да, может продукты для здоровья вот Сергей показывает. И... Саша, можно одно словечко? Давай, Люда. Я хочу, чтобы вы поддержали мою Алиночку. Не знаю, есть она или нет. Мы чуть-чуть не дотянули до менеджера. И не потому, что не смогли, а потому, что глючила программа. Вообще не давала завести клиентов, партнеров. Ну, не работала вот это. Выскакивала другая кнопка. Вот. Так что я там на Фейсбуке, кто есть, поставила фотографии в 4 утра, когда мы расходились настроение было суперовское несмотря на то, что не закрыла эта неделя будет точно ее до 30 числа, так что пожелайте ей все удачи ну, с такой командой я думаю, что ваше все состояние передавалось нам сюда, в Ригу это такая была красота у нас уже рассвет, влепая еще ночь, мы на телефоне ну не получилось не важно, получится еще вы да. уже сделали то что, то, что уже к этому шли, фактически считайте себя менеджером. Потому что человек, который делает, определяет его не статус, что написано в бэк-офисе, а то, что он какие усилия предпринял. А технические издержки. Я тоже очки, когда заходили вчера: не было, не было, не было, не было. Я думаю, да и хрен с ним не зайдет, так не зайдет. Раз и только хотел компьютер закрывать хлопчик, полчетвертого. И привет, и приехала. Значит, судьба. А не судьба, значит, в этот, в этот месяц мы сделаем больше объем работы больше и более качественно, и закроем то, что захотим. Да, спасибо. да, спасибо, спасибо, так и было, она, я думала расстроится и все, я сидела, я хотела со своего компьютера, но не дает и все, но внутри уже слова, так как вы говорите, э, сегодня у нас Акива звезда, а на следующей неделе будем Алинку поздравлять, у нее все получается, она умница, она, наверное, спит, поэтому ее нету, Ну, ей все передастся, то, что мы сегодня говорим, желаем и так далее, так что спасибо, спасибо, что дали сказать. Да, спасибо, Людмила. Иногда приходится несколько подходов делать к менеджеру. Но ну, это испытание. Это, э, нужно к этому подойти правильно, сделать подход и сделать. Я вам, что вот в карате говорят, что твой черный пояс, он только твой. Когда говорит, а он черный пояс, и это черный пояс, это первый да, нет первый Там Почему же он его, говорит, вырубил в два удара? Я говорю, его черный пояс, а это погаси. его черный пояс, его объем Я работы. А пояс на самом деле не важен, если ты работу не проделал и сделаю некачественно. Дорогая любая, ну в смысле какой-то уровень, это личный твой уровень. Он не, не, не может быть похожий на кого-то другого. Всех по-разному. Я вам хочу сказать, что все препятствия, которые мы проходим в, нашу, в нашей жизни, мы много э, время после этого понимаем, что это были необходимые уроки, которые нас укрепляют, делают нас сильнее, делают нас более настойчивыми и толкают нас вперед. Так что э, если что-то, так как я с этого же и начал, э, что просто это надо принимать как говорят дай своему прошлому быть своим учителем не палачом надо выучиться надо понимать мотивировать себя подумать если проходим какие-то сопротивления или тяжелые времена почему и как мы что мы с этого берем и надо продолжать дальше и никогда никогда никогда не сдаваться когда-то мы говорили русские не сдаются, вот сейчас мы в Израиле тоже народ такой, который нет у нас выхода. Мы воем за наше существование 72 года. Мы тоже не сдаемся. Мы до последней капли крови здесь и в бизнесе, где мы не были. Мы всегда будем стремиться к лучшему, переуспеть, достигнуть. И мы концентрированы на победу и на удачу, и на позитив. И вот туда надо смотреть, и за этим надо идти, дорогие друзья. Спасибо. У нас старт мая как раз был под ракетами. Вот как раз вот, собственно говоря, где-то неделю-полторы, как наступил более-менее затишь. Ну, то есть мир наступил, шатки, но мир. А начало моего бизнеса в ТЛС, это были ракеты. Я сидел, подписывал первого дистрибьютора своего, сидел под ракетами, 12 ракет над головой сбили у меня, прямо над головой в машине. Меня Акива долго ругал, что это не геройство. Но я был так увлечен с человеком, только ему хотел помочь, что видел только, как, как фейерверк воспринимал. Хотя могло на голову что-то упасть, и, ну, может быть, даже я бы менеджером бы и не стал. Поэтому даже иногда вот страх чего-то, он отходит, потому что, ну, в конце концов, как говорится, страх – это то, что нас тормозит жизнью в любом деле. Это, это, главный тормоз – это наши личные. Вот нам сказали, я не такой, как все. Вы, вы такие, какие есть. Поэтому, собственно говоря, по, даже тот, кто люди глубоко верующие, мы и есть Бог, то есть отражение Бога. То есть мы сами себе делаем дьявольские вещи от лукавого и сами себя возносим. Поэтому человек делая праведные и хорошие вещи. А я считаю, мы здесь занимаемся именно такими, помогаем людям и со здоровьем, и с финансами решить вопросы. И здесь человек все-таки черный, он не будет долго не задержится, он не сможет работать. Даже деньги его вряд ли привлекут, потому что здесь нужно очиститься от всего от этой скверны, и только тогда пойдет бизнес, иначе невозможно. На вранье, на обмане, на алчности это долго не продержится. Такой бизнес. Спасибо. Давай, у нас есть Инна Белокуренко подняла руку и на рам закрыла всем а не я еще иду я еще на пути вот да Александра я поздоровалась всех есть. ребят Александра кто... Александра тоже закрыла три точки вот она и все все, все очки мы сделали под, нее, под ее дочку <с doit> Александра привет а... Я поздравляю всех ребят с закрытием рандов и, да, да, и добро пожаловать Акимов в звезды. Вот. Будем теперь в нашей команде сиять трое, да, у нас трое, Рафаэль. Я, сейчас, честно, Саша ждала, что вы скажете, что у нас родился еще исполнительный директор, это Рафаэль, возможно, где-то где где там внизу. И вот. а я что, почему поднимала руку, вот Слава говорит, что там гранаты разрушены, Вали, да, снаряды, просто... мы тоже я Донецка пережили это. Хочу сказать, что в этой ком... в этой компании есть Бог, есть святой дух, который оберегает партнеров, поэтому все прошло очень классно и воспринимайте это, что ваше там прошлое, ваша прошлая там жизнь до Телси, она как бы взорвалась этими гранатами, и теперь у вас новое, новые возможности, новая жизнь, да, есть новые новые начинания, вот и как бы с помощью Бога все будет хорошо, и я очень рада, что вы, ну, как бы закрыли ранги, да, когда Саша сказал о вл но его понесло, я просто помню, как мы тоже за одну ночь закрывали и директора, и восходящую звезду, и если честно, думала, будет еще исполнительный, как-то как вот ждала, да, и я поняла, что его, если его поперло, значит, доперла до директора, ну и Естественно, когда в команде рождаются такие ранги, то вышестоящие тоже поднимаются. Ну, это очень приятно. Я, я думаю, что вы теперь ощутили всю прелесть этого ранга, посмотрели чеки, провалился жетон и ну, как бы ждем веле в звездах. Вот Слава тоже, ждем в звездах. Вы классные ребята, с удовольствием прихожу на утренний кофе. Да? Вот, ну, еще раз поздравляю. С... Таким достижением, ну не останавливайтесь на достигнутом. Я думаю, что догоняйте и перегоняйте. Ну, у меня все, наверное. Спасибо за поздравления, И мы наде надеемся, что тоже маленькую лепту внесли, что у вас появились тоже свои новые вершины. Так и надо работать. То есть как раз у нас тут случай, когда короля делает свиток. Поэтому у нас здесь нету, как бы, кто на кого работает. Каждый работает на себя, но, тем не менее, командная работа. Мы должны быть радоваться за успехи и верхних, и нижних, самое главное. Всегда смотреть вниз и не забывать, что наверху тоже есть люди, живые, тоже со своими надеждами, чаяниями. <говорит> <говорит> <говорит> Спасибо, Эль. Знаете, да, как бы, да, наш бизнес, это... Так своего рода я воспринимаю как соревнование, как вот мне очень сильно мотивируют новые ранги, да, как я там звезда на фрафель, сейчас Акива звезда, мы вышли на финишную прямую и сейчас кто первый до исполнительного, да, такой вот спортивный интерес. У меня сегодня утром проснулся. Вот спасибо вам за это, спасибо, что вы мотивируете, спасибо, что вы не даете расслабиться. Да, нам нужны исполнительные директора. Ина, спасибо. Давай, Сергей. Слово тебе. Нам нужен региональный. Да, да, спасибо. Да, я тоже всех поздравляю. Вот, ребята с новым рангом, израильскую команду и восходящую звезду, и директора, и менеджеров. Вот это на, на самом деле круто. И я присутствовал, в принципе, при всей их работе, ну потому что мы с Сашей практически постоянно вместе. То есть вот, я могу сделать вывод, в чем секрет, секрет мы об этом постоянно говорим в чем секрет закрытия рангов в том что есть команда вот они сплоченные они каждый день на связи с собой общаются в общении они добавляют вышестоящего наставника своего который дает им советы и ну, управляет как правильно куда правильно где правильно ну, то есть это это вот правильная работа она простая она правильная а многие люди делают неправильной много работы и ну, нет вот этой сплоченности у, у, у, в своей же команде вот подписание подписали два-три человека это ваша команда вот с ней нужно сплоченно работать не просто когда там спонсор скажет давайте вебинар проведем для вашей команды а самим нужно собираться ячеечно вот я об этом всегда говорю потому что это работает друзья но мало кто этим пользуется Ячечно, нужно собираться, общаться, проговаривать статусы, проговаривать ранги, проговаривать акции. Это все нужно проговаривать, делиться, ну то есть планировать. Вот без планирования тоже никуда не пойдешь. Вот я присутствовал еще, наверное, дня 3-4 назад, когда это все планировалось. Просто, это не просто, что за одну ночь взялось, все и сделалось. Это планировалось и на прошлой неделе, новые ранги, потому что, ну как вот, пришли серьезные люди, взрослые, опытные, и, ну как просто здесь сидеть, просто G5 как бы зарабатывать, ну, ну смысл этих, ну там, 150-200 долларов это хорошие деньги, ну нужно расти по карьере, ведь в карьере все деньги, вот на пассиве можно зарабатывать 700-800 тысяч, полторы-две. В неделю на пассиве просто зарабатывать. этот G5 сложно делать. Ну, 3, 4, 10 G5 сложно одному делать. А когда с командой это все происходит, это намного интереснее, намного денежнее. Это умножение идет, богатство. Также не, уст не устаю повторять, что сегодня вы можете сделать благодаря акции, вот подготовиться, опять же, собраться с командой, подготовить команду подготовить себя что сегодня будет веселая пятница это классные акции продуктовые да вот я могу показать что я взял допустим на эти продуктовые акции вот допустим есть у нас такой продукт Мелоди, это капли самый дорогой продукт это капли с канабидиолом. самый дорогой продукт у компании 100 долларов стоит один такой одна коробочка здесь э, идет Здесь идет такая бутылочка с пипеткой. То есть она сам, ну, наиболее насыщенная каннабидиолом. Здесь 2000 миллиграмм CBD написано. Я вот этот продукт я взял по акции. Один берешь, один в подарок. То есть этот продукт мне вышел в 50 долларов. Уже один продукт я продал за 100 долларов. Вот мне уже То есть этот продукт, я получил его бесплатно, можно так, чисто бесплатно. Мне пришел товарооборот, мне пришел продукт, и я еще заработал. Также я вот себе заказал такой продукт, как лайм, эфирное масло. Вот. Тоже было со скидкой. Запах шикарный, обалденный. Также я заказал себе продукт, вот такой женский, Блессами. Он был с 10% скидкой. Две, две, два пакета вот мне пришло. Вот все с Америки тоже заказываю, и, друзья, вот 90, можно сделать хороший старт работ торговой недели именно сегодня. Потому что на эти акции можно тоже делать G5 на клиентов, можно делать активность себе на эти акции. Доставка с Америки идет 10 дней в Украину, если кто в Украине. Кто обслуживается с Америки, то им, в принципе, как всегда доставка идет по времени. И в этот, в этот день можно сделать 30, 40, 50% товарооборота к своему рангу. К примеру, кто-то стремится к менеджеру, кто-то к директору. Вот сегодня тот старт, который позволит вам сделать фундамент для вашего ранга дальнейшего. Поэтому я желаю всем хорошего начала трудовой недели и желаю всем новых рангов в этой неделе. Да, у меня все благодарю Спасибо. лия ты поднимала руку я видел микрофон всем привет да, я хотела поздравить мою команду, тоже хорошо поработали на этой неделе. Ранги, к сожалению, не закрыли пока что, но движемся к этому усердно. Команда нарастает и делает товарообороты отлично, активно причем. Ну, появились у нас на этой неделе ну, трое новичков. Они сделали, даже, по-моему, на прошлой неделе уже, и сделали уже кто по один, кто по два G5, поэтому э, поздравляю. Вот хотела поздравить Владимира Корзина, Вари, Карину Абрамченко, Екатерину Едину. Светлану Грушу и Татьяну Лопатю, которые сделали G5 вот вчера. Вот поэтому, ну и кроме того, они уже делали еще на прошлой неделе. Поэтому поздравляю их них, спонсоров, Викторию Ковбаса и Елену Карпову. Благодарю. Поздравляю. И желаю двигаться дальше таким же темпом, продолжать делать эту, эту же правильную работу и достигать ранга менеджер друзья еще хотел вот важную вещь сказать что поставьте себе цель каждую неделю делать g5 вот каждую неделю делать g5 это вам что даст вам во первых у вас будет много продукции это будет большая мотивация ее продавать общаться с людьми показывать информацию показывать, выставлять акции то есть не знаю то есть вы будете делать все чтобы ее реализовать чтобы опять заказать на следующую неделю g5 сделать и это у вас будет чек классный. Вы этот чек сможете показывать всегда своим друзьям. Поверьте, если вы каждую неделю, хотя бы месяц, хотя бы месяц своим друзьям будете спрашивать, как дела, смотри, за прошлую неделю я заработала 200 долларов. На следующий не отвечает человек или там что-то еще не приняло решение строить бизнес с вами, регистрироваться. На следующую неделю вы опять спрашиваете, привет, как дела, чем занимаешься. Смотри, вот прошлая неделя закончилась вот так, 150 долларов. Давай ко мне начнем вместе. Смотри, здесь платят деньги. Друзья, нужно просто ну, шуметь, что здесь платят деньги. Не выставлять чек, а показывать своим друзьям. Ну На Facebook нельзя выставлять, там, э, в социальные медиа нельзя выставлять чеки. Но вы можете эти чеки отправлять лично в личку каждому человеку, то есть показывать. Вот смотри, прошлая неделя закончилась так. Да, деньги небольшие, 150 долларов, но это сидя дома с помощью интернет, либо это дополнительно к моей основной работе. Разве тебе помешают такие деньги твоей семье? Вот и все, просто нужно стучать. Стучите к людям, и отворят вам. Об этом нельзя молчать, потому что многие люди едут за границу в поисках 800 там 900 700 долларов это смешно ладно там 7 тысяч за неделю за месяц платили то ну как бы такие серьезные деньги да а, а тут ну то есть за границей они я не знаю там в чехии в польше ну, 700 800 ну тысячу евро зарабатывают ну такие деньги можно и здесь и в украине зарабатывать причем сидя дома с помощью интернета и намного больше можно делать это все Поэтому вот об этом вот просто нужно трубить Говорить, что ну, вы на самом деле почувствуете, вот то, что написано на продукции, вот пять заварных чаев пришло, вот на, на продукции написано «You feel it». Почувствуй это, почувствуй это как продукт, почувствуй и как бизнес. Деньги почувствуй, почувствуй счастье и благодарность твоих партнеров, знакомых, друзей, родственников, которым мы помогаем, допустим. Почувствуйте это. Здесь ну, чистый бизнес, никакого обмана. Классный продукт, хорошее вознаграждение за этот продукт. Вот и все. Леш, хотел добавить одну вещь. Во-первых, ну, вот у нас Израиль, Украина. Я тоже раньше думал, раз у меня друг живет в Америке, 100 долларов для них не деньги, потому что я 100 долларов каждый день тратил минимум на топливо. Ну, такие бывали дни. И как бы занимаясь перевозками, думал, что 100 долларов вообще-то, наверное, на мороженое. Он говорит, у нас 100 долларов не у каждого в кошельке. У меня иногда 1000 долларов так, как карманные деньги лежат в кошельке. То есть это на такие текущие расходы, это мои такие, как бывает. То есть я не говорю, что это постоянно, но меньше 100 долларов, 10 долларов у меня в кошельке не бывает. И когда я ему позвонил, сказал, говорю, вот там, когда еще в GNS с ним работала, он говорит, Славик, у нас нету таких у всех денег, для нас 100 долларов большие деньги, хоть и мы зарабатываем 5-10 тысяч долларов. А для Украины, для России, чтобы вы знали, 50 долларов к бюджету – это ваш отпуск. Куда-то поездка даже по Украине, это выезд. То есть те люди, конечно, которые привыкли, там 500 долларов зарабатывают, как, ну, скажем так, опять же, когда они говорят, вот так зарабатывают, неправда. Они просто забыли, как они пахали. И пахали это как негры и пашут. Просто они относительно 500 долларов, это не деньги. Любые деньги, честно, заработанные, это деньги, во-первых. Во-вторых, у нас здесь есть возможность, зарабатывать деньги, помочь людям. То есть и даже ваш человек не пошел как компьютер в работу не заработал денег, если он действительно получит то, зачем он пришел, здоровье, хорошее настроение, хороших друзей, уверенность в себе, и даже уйдет через месяц, через два, Проверки он останется вам благодарным, вам приведет тысячу людей, которых, которые скажут, вот там есть, в любом случае ты оттуда пустой не уйдешь. Деньги в этой жизни не все, деньги это является мерилом вашей хорошей работы, помощи людям. Вот ты делаешь хорошо свою работу, деньги придут, деньги не являются самоцелью. Деньги приходят за какую-то сделанную работу и помощь людям. И они придут сами, даже вот как все эти вот ранги. Будь человеком, и все придет к тебе. Люди к тебе потянутся, как говорится. Это то, что я хотел добавить. Да-да, сто процентов. добавить еще? Да-да-да, добавляйте. Я, я, я вчера вот сейчас говорили про 500 долларов, 200 долларов, 300 долларов. Для многих это абстрактные суммы. Я вчера разговаривал со своими коллегой так сказать, по сетевому бизнесу, мы еще будем с ним общаться, я думаю, что он зарегистрируется. Я его спрашиваю, говорю, что, как дела, он говорит, хочу машину купить. Он живет в России, в Екатеринбурге. Я говорю, что за машина, что он там назвал, я уже не помню, я не о машине думал, на самом деле. Я говорю, сколько стоит, он говорит, назвал сумму, я говорю, в рублях, в долларах сколько, он говорит, ну в районе там 20 тысяч, я говорю, а точнее, он говорит, ну 18 с чем-то. Окей, посчитал. Я Говорю, смотри, что тебе для этого нужно. Он говорит, мне нужно взять кредит. Я говорю, сколько ты возьмешь кредит? Он говорит, вот такой-то. А сколько будешь отдавать, отдавать буду там на 30% больше. Я говорю, а ты можешь подождать 4 месяца, чтобы не отдавать кредит, ну, не платить кредит. Он говорит, в смысле, я говорю, смотри, если ты будешь в месяц зарабатывать здесь в Ftlc, я говорю, 1200 долларов, я говорю, у тебя машина будет через, по-моему, я посчитал там, в неделю, вы будешь зарабатывать 500 долларов, у тебя машина будет через три месяца. Мы с ним посчитали, он говорит, что нужно для этого. Я говорю, нужно продать 5 комплектов для, для коррекции веса и привести двоих дистрибьюторов, которые приобретут себе просто продукцию для коррекции веса. Все. Он говорит, что так просто? Я говорю, да, прямо нарисовал ему. И фактически получается, что когда человек знает, ради чего он это делает, то есть через три месяца купить машину и не брать кредит, это, я думаю, лучшая мотивация, чем просто, ну, давай подработаем еще 200 долларов. Он и без них жил хорошо, и с ними будет жить точно так же, потому что он не знает, куда их потратить. Когда у него есть конкретная цель, у людей, на что ему нужно потратить деньги, что он хочет с ними сделать, сколько ему нужно конкретно заработать. Распишите, сколько недель ему нужно на, на, на то, чтобы это сделать. И он гораздо быстрее примет решение, чем если просто абстрактные 200 долларов ему раскладывать. Плюс люди-пенсионеры есть, для них лишнее, допустим, это, ну, можно сказать, нищие пенсии, пенсии везде низкие в Израиле, то есть у него все генеральские пенсии, поэтому для человека пару 50 долларов, вы просто его вытаскиваете из нищеты, он лишний как бы съест кусочек какой-то правильный еды, чай тот же попьет на эти 50 долларов. Он нас опять же, какой классный маркетинг-план, что человек, зашедший в бизнес, положивший, допустим, 70 долларов, вытаскивает их буквально, как только привел двоих на тот же пакет, он вытаскивает эти деньги обратно. Вы такого нигде не найдете, поэтому... Это тоже чудо, что человеку не надо там 200 человек перелопатить 500, два человека привел, то уже и в деле, и вернул свои деньги. То есть даже если человек занял для этого, поэтому я вам советую вкладываться в бизнес, не бояться у тех, у кого есть свободные средства. И еще один маленький вот момент, который мы тоже обсуждали с ребятами, с лидерами. Деньги не нужно пытаться, все начинают вытянуть свои деньги. Я вот сейчас хочу, чтобы у меня было... 2-5 тысяч долларов на счету компании ТЛС в очках, чтобы я мог делиться, помогать своим дистрибьюторам, закупать продукт. Вот вчера, скажу вам честно, я не могу об этом не сказать, не хватало немножко, там карточка не давала. Саша, вчера конкретно наш Саша Потапов предложил 1000 долларов на веру, дать людям очками, чтобы потом рассчитаться в любое время. Я говорю, Саша, так неудобно, там это мы, это мы порешаем. Саша, это действительно человеку, у которого огромное сердце, и вот это вот чтобы мы такими и были, чтобы эти деньги именно не быстрее вытянуть и на шкурные цели потратить, а вкладывать их в себя, в бизнес, в развитие, в продукты, это все вернется в Я там гарантирую. Есть вещи, которые Есть. мы не видим и не знаем, и э... они спрятаны от нас. И каждая проблема требует свое личное решение и каждому надо подходить по-своему так что во первых естественно Сашке гигантское гигантское спасибо но с другой стороны люди должны понять что каждый кто пришел сюда он ведет свой личный бизнес. Мы все работаем вместе в команду. Мы как братья, мы как семья. Но! <клес> должен брать ответственность за свои личные финансы за свой личный успех? Никто, чтобы не получилось такое чувство, что кто-то, кому-то что-то должен в нашем бизнесе. Если человек хочет, он может дать. Не хочет, не может. Но мы не, мы не имеем права ожидать от кого-нибудь, чтобы он нам что-то дал. Если он по личному желанию что-то захочет дать или помочь каким-то образом, мы будем все, мы будем рады. Но каждый первый духовный закон вообще есть духовные законы, кроме тех, которые написаны в Библии. Это называется закон личной ответственности. Я ответственный за то, что происходит в моей жизни и за то, что в ней не происходит. Я ответственный за то, что происходит в моем бизнесе и за то, что в нем не происходит. Так что личную ответственность, это необходимо брать и не ожидать от спонсора, чтобы он там что-то сделал. Это же помогли тут и там, спасибо. Но опять, это не, это не может служить и стратегии бизнеса. Это должно по личному желанию. И я никогда не буду, если бы мне Саша или кто-нибудь, если я что-то попрошу, и он мне скажет нет, я даже не подумаю об этом, чтобы на него обидеться. Я уже пошел дальше. Вообще, секрет нашего бизнеса находится в трех английских словах. Who is next? Знаете, что это значит? Кто следующий? Все. Кто? кто следующий? Беру, ищу клиентов. Нет клиентов, ищу дистрибьюторов. Нет дистрибьюторов, смотрю наверх. Нет, есть соседи. Нет, я иду дальше. Кто следующий? Перед тем, что мне сказал человек да или нет, я уже думаю, кто следующий. А не ожидать, чтобы упало мне там что-то каким-то образом. На халявку, говорят. Не состоит наш бизнес. В основном нет, говорят. Вот вчера я встретил человека, был дучи на море. Человек выходит, оказался человек очень такой известный в Батями. Делает вот эти псалимы, эти вот, это называется это, это, скульптуры. Человек, который в принципе умеет делать и зарабатывал тоже в свое время деньги. же вижу, он очень такой полный. Там, он оказался 37 килограммов при росте мне по грудь. Вот И вот он говорит, если ты мне поможешь похудеть, я тебе готов дать 7-8 тысяч долларов Я ему сказал, мне эти деньги не надо, если я тебе смогу помочь, чтобы ты реально получил то, что это я буду самым счастливым человеком А мне воздастся, как говорится, с других источников То есть у меня нет цели, чтобы кто-то мне за что-то давал Мне достаточно дает моя компания и моя команда И мне не нужно каких-то, вот, опять же, шкурных интересов Хотел ему помочь, вижу, у человека проблема Сразу подошел, оказалось он, да, был там, и в у него была часть родственников в гербалафе. человек очень разуверенный, очень, то есть вот реально, но я вижу потихоньку, потихоньку, я с ним уже вот, мы обменялись телефонами, когда человек вам дает телефон, это первый э, как бы шажок, что человек вам что-то, в что-то хочет от вас услышать, подружиться, не спешите, не форсируйте события, сразу садиться, что называется, на голову со всеми своими предложениями, потому что многие не дают телефону, говорят, а зачем, а почему, не, не хочу и даже не подходи, а агрессивно. Надо подобрать время и место. Было море, была хорошая погода, он вышел последний, он был расслаблен, я был отдохнувший, я наплавался, позанимался спортом. И вот он, моя судьба. А как оказалось, человек, который, если вот он подпишется, например, хотя бы как клиент, это будет постоянный клиент, будущий, потому что он не жалеет деньги, деньги у него есть, и он придет кучу людей. Вот так вот ловятся лидеры, так вот ловятся люди, которые становятся и в mlm бизнесе кем-то. Все, вот так это работает. Окей, ну хорошо. Всех благодарю в первую очередь, благодарю Господа Бога за то, что он вообще открыл мне видение на этот бизнес, и вам тоже. Мы благословенные люди, и нас ждут великие дела, которые не только в бизнесе нужно сделать, но и в жизни. И как всегда, знаете, вот олимпийский чемпион, многие люди в разных видах спорта идут к олимпийским наградам несколько лет, тренировок, соревнований, и он... 15-20 лет мечтает о том, чтобы зайти на ступеньку олимпийского пьедестала. И вот наступил тот момент все-таки на пятой олимпиаде своей. Есть люди, которые на пятой олимпиаде, я не помню их фамилии, 20 лет нужно, да? На пятой олимпиаде он выходит на пьедестал, первое место выиграл олимпийскую награду. Полторы-две минуты, гимн отыграл, вручили медаль, он сошел, и все закончилось. Слава, вся слава закончилась. И сегодняшний день новый. И все, что было вчера, уже, уже в истории. Уже никто не знает, уже все забыли. Кто восходящей звездой стал, кто этот. Впереди веселая пятница. Впереди новая неделя, новые ранги. Новичкам хочу сказать, ваша задача. Новички, кто здесь присутствует, что сделать? Активность, бинарная квалификация. J5.2 продолжаем. У нас сегодня, завтра, послезавтра можно за J5 получить 100 долларов. С 1 июня уже будет не 100 долларов, а 50 за 5 клиентов. Используйте акцию пакета, вот эти три пакета. Кофе, энергия и Чай. Да, делайте G5. Вчера все успешно делали, все довольны, получили много продукта. И желаю вам удачи, благословенного дня. И давайте фото сделаем и пойдем творить то, что нам нужно каждому, каждого свое предназначение. Давайте фото и вперед. Вообще я благодарю каждого из вас за ваш вклад, за, каждую вашу, за каждый ваш бал, за каждую вашу минуту. Присутствие в этом бизнесе, Бог благ, и Он э, дает ответы на наши молитвы, поэтому мы в правильном месте. Аминь, и аминь. Аминь. Спасибо, всем пока.